Меня зовут Радагаст и тут у нас должен быть новый эпизод с оружием в настольных ролевых играх. Мы обсудили с вами шестые, закладки, посохи, дубины, ацтекские мечи, японские тецубо, богатырские палицы обсудили и многое такое. И дошли мы до молотов. Так вот давайте, раз уж мы до них дошли, не откладывая в долгий ящик, сразу о главном. Вот это молоток. Это обычный такой домашний молоток, у каждого из вас такой или похоже на него где-то лежит в инструментах, где-то там между стамеской и рубанком. Он нужен в домашнем хозяйстве гораздо больше, чем стамеска или рубанок. Он нужен, чтобы забить гвоздь, вынуть уже забитый кем-то в прошлом гвоздь, ну и иногда еще для чего-нибудь такого похожего. Так вот, самое главное, боевые молоты вообще были исторически крайне похожи на этот вот молоток. Не на из э, фильмов про Мстителей, а на обычный домашний молоток. Я лично ничего не имею против Мьёльнира, но это как бы уникальный волшебный молот, который не только летает а птица, но и возвращается в руку по мысленному запросу. То есть это волшебно-псионическая такая штука, еще и разумная или там полуразумная, из-за способности отделять, кто его достоин, от того, кто не совсем дотягивает. Практической выгоды обычному человеку от того, чтобы сделать такую вот огромную байду, еще и железную, и после этого ее держать на очень короткой рукояти просто нет. Управлять им сложно, никаких дополнительных достоинств, вроде возможности доставать врага на расстоянии, запутывать, сбивать с ног, стаскивать с лошади, разрубать, колоть, еще что, оно не дает. Получается фактически что-то вроде такой очень тяжелой перчатки, еще и не сбалансированной, неудобно и травмоопасно. Вот, скажем, вот это, это гантеля. В ней килограмм 15. По объему оно, в общем-то, ну, наверное, все-таки меньше, чем этот Мьёльнир. У Мьёльнира еще, ну, или у любого молота, который на него похож, у него весь вес будет с этой стороны, а с этой стороны не будет ничего противовеса. Заметьте, в фильме у него нет. Ну, как бы, довольно, довольно тяжело и неудобно с такой штукой обращаться. Молоты, очень издалека напоминавшие Мьёльнир, использовались. Они использовались в Японии, скажем, и на английском для них используется отдельное слово, в честь которого назвали Дарта Мола. Кто не знает, это из «Звездных войн» такой персонаж, он похож на ночного короля, только не синий, а красный. В русскоязычных источниках просто пишут «бочкообразный молот». Это э, такая вот штука делалась из бруска э, деревянного, имела очень длинную рукоять и использовалась простолюдинами в военное время, когда ни на что более мощное денег нет, а кому-то все-таки надо вот ходить по полю после битвы и добивать раненых самураев. Все остальные молоты в Японии, Индии, Европе, Африке, на Руси, где угодно, были вот такого вот типа. У боевого молота такого типа есть как бы тупая сторона. Есть вторая, которая может быть тоже тупой, такой же. такое же оружие обычно называют брусом. А может быть в виде клюва. Клевец, келеп, чекан, загнал, табар, гэ, бек де корбон, бек де фокон. Названий огромное количество. Возможно наличие шипа на конце. Это такой молот часто называют люцернским, хотя шипообразное навершие в общем-то, можно увидеть на, на, на многих других разновидностях. По размеру были две версии распространены. Длиной в руку, то есть немножко длиннее, чем, чем вот этот, или в рост. И здесь важно осознавать вообще, для чего может быть нужен молот. В Википедии и многие других источников можно вычитать, что молоты использовались с каменного века. Как бы да, но нет. В каменном веке то, что мы сейчас видим как молот, было просто попыткой провалившейся. Плохой попыткой сделать топор. И когда у них все-таки это получилось, про молоты все забыли. Молоты и чеканы стали нужны гораздо позже, когда, во-первых, развелось кузнечное дело и появились твердые сорта железа, желательно сталь, а во-вторых, появились доспехи из этой самой стали. В первую очередь латы. Я понимаю, что во многих играх доспехи моделируются там штрафом к попаданию, но на самом деле, если у вас в руках меч или даже топор, а у вас противник закован в полный латный доспех, то вам не просто неудобно наносить ему урон, вам это сделать невозможно, вот, вот некуда. Можно бить во всякие там сочленения, но под ними там кольчуга, а от каждого удара мечу будет становиться хуже, чем хуже будет становиться латом. Молот же, в отличие от меча, имеет хороший шанс или проткнуть доспех, или промять его. А отсюда и мой акцент на том, что у молота есть две стороны. Одна для э, проминания, а другая для пробивания. И если шансы высоки, то с ними уже можно что-то делать, можно строить на них тактику. Скажем, бить по шлему, в котором любая деформация или любое проникновение могут быть фатальны. Или бить с зацепом, чтобы стащить противника там, с коня или на чем он там засел вверху. Вообще, вот, возвращаясь к Осмолову, довольно хорошая э, часть методологии в к его двухтомнику э, – это мысль о том, что нужно рассматривать не только и не столько само оружие, там, шест, меч, топор, э, молот, но и так называемую систему ведения боевых действий, СВБД. Здесь и в прочих более академических публикациях это самая СВБД оно подается как инструмент военно-исторического анализа. Но мы это с вами знаем, что она замечательно совместима с ролевыми играми и с вообще. Итак, система ведения боевых действий включает следующие компоненты. Первое – это военная техника. Это весь комплекс наступательного и защитного вооружения. То есть от личных вещей, вроде молотов и керас, до боевых кораблей фортификационных сооружений, замков, бункеров, э, демипланов, чего хотите. Второе, это войсковая организация, это армейская инфраструктура, разновидности солдат и типов войск, их интеграция в общество, система обучения, служба, роль и так далее. Третье, это боевой дух, это боеготовность и морально-психологическая подготовка личного состава, включая агитацию и пропаганду. И четвертое, это военное искусство. Это комплекс тактических и стратегических подходов, чаще всего используемых в данной системе ведения боевых действий. Сюда включаются всякие школы подготовки, построения, маневры и так далее. Все эти четыре части, безусловно, очень сильно между собой связаны. Эта модель, как и все модели, может и не идеально, но она великолепно помогает внести структуру в мысли на эту тему. Если вы выдумали себе каких-нибудь, ну, будем, э, будем оригинальны, дварфов, то задумайтесь не только о том, что у них там за бороды и что у них за топоры, но какая военная техника вообще есть и как они ее используют. Роют ли они себе огромные залы, чтобы потом удивляться, когда туда заползает дракон с целью там пожить век другой, или ютятся по узким туннелям, строят ли они замки, Считают ли они за лучшее атаковать врагов как можно раньше, или наоборот, закрыть входы и выходы и сидеть спокойно? И это только первый пункт, с небольшим заходом в четвертый. Второй это, как дварская армия организована, какие подразделения там есть. Все ли там сплошные хирдовые такие строевые войны или нет. Какие у дварфов, скажем, разведчики, какие саперы. Или они все саперы. Есть ли кавалерия, верхом на чем если полиция, полиция, милиция, ГАИ, ГИБДД, ФСБ, засланные к эльфам шпионы? дварф шпиону эльфов. Надо записать. Пункт про боевой дух очень мало кто поднимает, если не следовать вот этому вот как раз э, плану. Насколько готово обычное, статистически ничем не выдающееся дворское поселение к внезапной атаке? С радостью ли они побросают кирки и возьмутся за боевые кирки? Или с сожалением? Мобилизуются ли они все поголовно или не оставят в войну только профессионалам? Выйдет ли узбад клана с обращением к подчиненным? Или выйдет савант? Пойдет ли кто-то в тяжелый момент поднимать боевой дух проповедями? Или демонстрацией каменных хоругвий, как святынь, которые надо охранять? Или песнопениями о давно минувших днях? Или несмолкаемым барабанным боем? Ну и последний пункт, какие школы боевых искусств есть у дворфов, насколько они распространены, насколько доступны, каким построением они выйдут против врага на поверхность, примут ли они бой в самой большой зале своего глубокогорного комплекса или наоборот заманят супостатов в узкие шахты, или они затопят вообще все, как делали фламанцы в средние века и дождутся пока враг уйдет, а тогда уже откачают воду и осушат пещеры. Ну а что это, это тоже нормальная стратегия, она не хуже других. И если вы выдумаете ее заранее, то за игровым столом сможете подобавлять разных, различных деталей, вроде описания того, что все шкафы везде герметично закрываются и методично запираются на ключ каждый раз, что вся мебель выточена из того же камня, что и пол, или там ввинчена в него на заклепках. все. Вот так можно работать и с вашими расами, с монстрами или кто у вас э -э -э, там есть. Просто военные историки, они работают как бы снизу вверх от того, какие артефакты им археологи накопали и какие литературные источники уцелели. А оттуда они уже воссоздают структуру того, что происходило, а мы с вами делаем наоборот. Мы выдумываем из головы и насыщаем потихоньку деталями, просто потому что нам так веселее. Исходя из всего вышесказанного, у меня в Сальвеблюзе молоты и клевцы можно чаще увидеть в тех местах, где Тяжело бронированные воины, то есть которым не западло как бы, использовать что-то такое, что не всегда позволяет быстро изменить траекторию и защититься. Тяжело бронированные воины сражаются против аналогично сильно защищенных воинов, ну или панцирных монстров. Это некоторые дворские тартонские кланы. Это Тавразу, когда им нужно, э, ну, чаще у них там тяжелые мечи, типа фальшивонов или Дадао. И э, Циклопы. Против легко защищенных или мелких противников Циклопы возьмут двуручный меч, но против Лад только молот. Ну и так далее, возможно, кто-то еще. Как обычно, согласны вы или не согласны, пишите, оставляйте комменты. Последний совет, если вам очень уж дорога эстетика внешнего вида мьёльнира или варкрафтовских таких э, э, молотов, которые на это похожи, только с другой стороны у них боёк гораздо, гораздо больше, а не ещё один брус. Так вот, если вам дорога, именно, дор дорог именно вот такой внешний вид, то э, не делайте их ни каменными, ни железными, дайте им рукоять подлиннее и, конечно, добавьте магии. С вами был Радагаст, если понравилось, подписывайтесь и ждите новых выпусков. Всего вам доброго!